Всем привет, как известно, все самое необычное и интересное начинается с чего-то очень простого. Так и мы проходили припять профи, чтобы как можно быстрее уже открыть новую винтовку VHS-2. Кстати, уже более 700 тысяч открыто, но сегодня не об этом. Решила я такой свернуться, чтобы проверить, что же там принес мочелик с очередного задания. И уже просто предвкушая очередной провал, я вижу такое. Это сайга кастом киви сроком навсегда. Охренеть можно. Блин, за все это время дороже, чем какую-нибудь эмочку на 5 часов, он мне не притаскивал. А сейчас принес целую сайгу, которую я уже перевел, кстати, вот сейчас увидим. Но это еще только первая награда, потому что за вчера я получил еще кое-что интересное, но обо всем по порядку. Самое внимательное, кстати, могли уже заметить. это тоже первый запуск на РМ решил просто запуститься, пострелять с новой сайги, ну, как новые табличи, новая Сайгата то старая. И тут такое сообщение пришло, я даже значение изначально не придал, все, прокинул дымок, приготовился. Ложусь и тут. Вылетает тот самый слоненький, которым писали позже. Скинув в топ это видео, надеюсь, забанит этого... Но сейчас просто пару слов о том, что такое Сайга. Оружие вполне неплохое. Вот так она дамажит. Но что мне в ней нравится, с ней не страшно выходить на врага, даже на двоих, потому что в прицеле она просто великолепна. Ну вот и подошел тот момент рассказать как раз о второй вещице, которая мне, кстати, выпала уже с кейсов, да, там было у меня что-то 32, по-моему. Самые внимательные уже, кстати, могли заметить ее. если ты один из них, напиши обязательно в комментариях. В общем, в чем фишка? После того, как я скрутил практически все кейсы, уже осталось 8 штук, я уже потерял всякую надежду, мне выпадают перчатки Киви. Я просто глазам своим не поверил. Да, если кто не в курсе, это будет самая дорогая вещица из всего сета киви. Ну, по крайней мере, я так думаю. Потому что это единственная вещь, которую можно легко использовать отдельно, без комплекта. То есть, брать только перчатки. Это будет аналог защитных перчаток, но только с бонусом на отдачу. Представляете, 20% защиты рук и отдача минус 10. И все-таки я рад тому, что киви все-таки заработала. Люди начали получать какие-то особо ценные вещи. В том числе, я вот уже две получил. Я надеюсь, это только начало. Но если у тебя нет киви, то поучаствуй в новом конкурсе Нужно всего лишь чтобы подписаться на мой канал, оставить комментарий и вступить в мою группу ВКонтакте. Да, конкурс аж на 5 доступов к этому дополнению. А итоги уже в конце следующего ролика. Кстати, победитель прошлого конкурса уже с левой стороны. Но справа появился новый ролик, который многие еще не посмотрели. Обязательно зацените Новая рубрика на канале. Летсплейка, запиши мне в личку на ютубе, чтобы забрать приз. Или стучи ВКонтакте с обязательной ссылочкой на свой канал. Все, всем пока.